До 1970-х годов шифрование основывалось на симметричных ключах. То есть отправляющий шифровал сообщение с помощью определенного ключа, а адресат расшифровывал его, используя тот же самый ключ. Можно вспомнить, что шифрование это сопоставление сообщению зашифрованного сообщения при использовании определенного ключа. Для расшифровки сообщения используется тот же ключ, чтобы выполнить обратное сопоставление. То есть, чтобы вести защищенную переписку, Алиса и Боб должны сначала договориться об одинаковых ключах. Однако такая договоренность о ключе часто невозможна, если Алиса и Боб не могут физически встретиться, или необходимы дополнительные расходы на связь при использовании протокола Диффи-Хеллмана для обмена. Также, если Алисе нужно поддерживать связь с несколькими людьми, представим, что она это банк, тогда ей придется обмениваться отдельными ключами с каждым из них. При этом нужно как-то управлять этими ключами и посылать тысячи сообщений просто для их определения. Есть ли какой-то более простой способ? В 1970 году Джеймс Эллис, британский инженер математик, работал над идеей открытого шифрования. Она была основана на простом, но в то же время умном подходе. Закрытие и открытие обратной операции. Алиса может купить замок, оставить ключ и отправить замок открытым Бобу. Затем Боб закрывает свое сообщение и отправляет обратно Алисе, не нужно обмениваться ключами. Это означает, что она может распространять замок и позволить кому угодно в мире использовать его для отправки сообщений ей. Таким образом, ей нужно будет следить за одним единственным ключом. Эллис не предоставил математического решения, но он внес интуитивное понимание того, как это должно работать. Идея состояла в том, чтобы разбить ключ на две части, ключ шифрования и ключ расшифровки. Ключ расшифровки выполнял обратную операцию к операции, выполненной ключом шифрования. Для демонстрации работы обратных ключей рассмотрим упрощенный пример с цветами. Как может Боб переслать Алисе какой-то цвет, не позволив Еве, которая постоянно подслушивает, перехватить его? Обратный цвет называют дополнительным. При смешивании с ним получается белый. То есть эффект основного цвета ликвидируется. В этом примере предполагается, что смешение цветов односторонняя функция, потому что смешивать цвета для получения третьего можно быстро, а выяснять изначальные цвета намного дольше. Сначала Алиса создает ее личный ключ, выбрав случайный цвет, например, красный. Далее, допустим, Алиса использует секретную цветовую машину для нахождения дополнительного цвета для ее красного, и больше никто не имеет доступа к этой машине. Получается голубой, который она отправляет Богу в качестве открытого ключа. Допустим, Боб хочет защищенно передать Алисе желтый цвет. Он смешивает его с открытым цветом и отправляет результат к Алисе. Теперь Алиса добавляет ее личный цвет к полученному от Боба. Это ликвидирует эффект ее открытого цвета, оставляя только секретный цвет Боба. Отметим, что у Евы нет простого способа нахождения желтого цвета, переданного Бобом, так как ей нужен личный цвет Алисы, чтобы это сделать. Так это должно работать, однако требовался математический способ, чтобы это можно было использовать на